Наши знания, друзья, не влазят в дверной проем. Мы от этого курим и много пьем. И так редко, оставшись совсем вдвоем, Больно искренне, трезво плачем. Но опять все скатывается в упрек, И весна нам кажется ноябрем. Мы все ждем в своей очереди в ларек, Где дают только жесткой сдачи. В наше небе тучи, не облака, Ветки разума хлещут нас по щекам, Но мы не верим родителям и богам, Заблудившись в своих тревогах. Отлепляясь к рассвету от кабаков, Мы все пытаемся встретить свою любовь, Но любовь, она не терпит хмельных дураков. Спотыкающихся по дороге. Любовь я ощу тебя. Любовь, я защу. Давайте сегодня не так домой возвращаться тоже.